Всем привет! Сегодня будет пранк Какашки. Если вы не знаете, в прошлом выпуске. Эм... Неважно. В прошлом выпуске, где я на этом же проекте уставил полный, полную жесть. С полицейскими, правда. Сегодня мы будем устраивать новый, новую жесть. Ну уже летая по карте. Ну, как это я по карте? Разнося нас в щепки. Для начала давайте поедем до фермы. Потому что там все нужно предводить манифенации. Прошлую часть можно посмотреть в, в углу. Я уже добавил ее. Здесь Какая-то жесть происходит. Я не знаю, что происходит здесь, в этом проекте. Но происходит. Если лагает, то извините, не серчайте. Игра на максимальных настройках... Игра на максимальных настройках лагает почему-то. Так, мы приехали к месту назначения. Пора смотреть яблочки. Нет, сегодня мы не будем собирать яблоки. Нам обязательно, чтобы не было ошибки. Нам нужно, короче, дождаться, чтобы здесь было много яблок. На комнате с кусте. Это очень важно, поверьте. Здесь можно летать. О, смотрите. Подходим. Собираем в машине яблоки. Приседаем. Я не знаю, как работает меня все сейчас? Нет, не сработал. Она была... Она была раньше. Была потом. Ждем. Нет, не сработал. О! Смотрите. Мы только что сделали мою. Вот это полеты. Видите, какие полеты красивые. Вот это да. Не, я, конечно, в текстуры так не отправлялся. Короче, если повезет, то у вас начнет крутить спиннером. Короче, вас начнет сильно крутить спиннером по карте. смотря куда вы полетите? Я не знаю, конечно, куда я могу хотя бы сам полететь Я что-то не могу особо Ошибка Поехали Видите, видите у нас машина пока не потратила свойства она стала мне даже, кажется, быстрее. Да, она мне кажется, она не может ехать. Да, назад не может ехать, но типа... Стала машина значительно быстрее. Я не знаю, конечно, я не выезжал специально на ней на... куда-нибудь. Нет, конечно, застрять под текстурами и устроить какой-нибудь Армагеддон, конечно, да, у вас может получиться. Но у меня получилось застрять в текстурах. А у вас получится. Пишите... Будем сравнивать наши результаты в нашем тупом опросе на тему 4 улитые» в тупом проекте. Вы, вы видели это? Мне не, не показалось. Давайте еще раз садим. Давайте только бабу, Не, не сработало. Ага, может сюда? Чуть. О, смотрите. Работает. Что не сказать. Опа. Смотрите, смотрите. А, всё работало. О, вот это, вот это должно работать. Вот так. Еще на ноги встал. Короче, суть этого бага заключается в том, что можно теперь летать. Благодаря все кому, ну, сами знаете, кому, Новое обновление, которое поносит только больше проблем, чем пытается их убавить. Вроде вот нельзя, типа, сесть по-нормальному сюда, чтобы... чтобы не пропала машина. Сел в нее только что и... О, багаюзер, багаюзер, багаюзер, чувак пишет, багаюзер. Кто? А, он вышел. Я не могу кликать. А вот это могу мог убить. Ааа! Ой! Ой! Я пош ⁇ л отсюда. Я не знаю, я... А, я читаю чат. Там БГУЗеры давно было. Пожалуй, <с> не, ну это, конечно, веселый баг, но иногда, кстати, из-за него можно умереть. Ну, только по дурости, типа, ты можешь улететь за карту сильно, значительно. И в таком случае тебе никто не поможет. Так, должно сработать. Да? Нет, сработало. Надо значит, сесть на заднее сиденье Опа. Должно сработать. Кстати. Типа можно как бы фармить. Конечно, она не работает, как э, думал. Типа можно в машине фармить. Хотя у меня получилось вот лично. Фармить. Даже не прибегая. Потому что ты будешь стоять в этой текстуры вонючие. Но ты там было много игроков, типа. Типа вот. Давайте посмотрим. Короче, весь ролик это, короче, попытка э, влететь в космос. Я не знаю, почему на этой машине получается. Ну, типа, получается. Попробуем на этом, таком. Ну, видите. ч, чувак сделает? Ну, и акробат, конечно, Опа! Колесики! Вот это полеты, машины. Вот это я понимаю. Другое дело. По воду. Умер. Ну, тут только поможет перезаход, впрочем. Ну, вы видели, впрочем, сами, что только что случилось. Смерть, короче, случилась. Короче, вот, бага есть проблемы. Первую, в принципе, вы увидели. Вторую, в принципе, услышали. Я не понимаю, почему. Но. Вот, все. Игра, еще. Я не знаю, почему на анткрузере, но типа на как бы меньше проблем. Так, нет, я не хочу. Я кстати, вообще не понимаю, почему машина тут... А что в смысле? Ну, игра, конечно. У меня типа мощная конфигурация компьютера. О, вот, вы видели это? Вы видели? Ч чувак только что взлетел. Он умер? Видимо, умер только что погиб что здесь происходит? что здесь вагония? ой так ладно представим что чувак я ничего не видел я не знаю почему но это как то работает странно очень подозрительно это не естественно все как открыл ворота поеду, я поеду сегодня, конечно, полицейских ряд не будет хотя, кто знает но сегодня будут веселые полеты ну, конечно, да полеты у нас будут сегодня точно веселые о, я придумал можно делать вот такие братки какашки Вот это прикол. Переворачивайте машину, ставите ее на дороге куда-нибудь, наверное. Я не знаю. Типа, куда угодно, типа, переверните ее, задача ваша. Садитесь ее вот таким способом, и вы куда-нибудь улетаете. А куда машина делась? Ам, представим, что ее не было. Представим её, чтобы не было. Ну, проект, конечно, кишит всеми проблемами. Да что происходит? Почему мне все время кидать какую-то стратосферу какую-то? Это уже традиция, походу, у меня какая-то. Умирать от чего-то. От стратосферы. Так, у нас яблочки есть. Яблочки у нас тут есть. Сегодня я буду. Я не из денег, типа. Если побужнее, я, типа, денег заработать побольше. Типа, я типа по различным, я типа 30 тысяч, типа. Типа тут для игры достаточно около 200-300 тысяч, типа, дальше. Опа, опа. А -а. Типа, яблоки созрели, типа. как Ох, фига. Игра. Давай. Че, ах, не собирай яблоки, окей? Опа. Опа, ля Опаля. Да. Опа, поехала, Пошло, поехала. Это что такое? Ой-ой-ой-ой. б. -ой -ой -ой перный театр. Что это такое? Уважаемый человек, что вы это творили? Что вы творите? Это что такое? Не, ну это интересно, конечно. Это, это весело. Нет, это весело, но... Это люди умирают. Это не весело. Что? Мне кажется, этот баг не просто так был исправлен. Наверное, он создавался... Для того, чтобы потом добавить обновление с Олимпийскими играми. Я прав? Чувак, я прав? Понятно, неважно. Я псих просто. Да ёперный театр! Да нет! Нет! Нет! Диплановое Не выключение. Перезаходим. Внезапно включилась игра. Я, конечно, умер и появился заново здесь. Что здесь? Наполняет? Кстати, я вот такие знания видел, когда Баусы с инспектором. А, они прогрузились. Что там происходит? Ч это за дичь? Что там происходит? Что это? Там какая-то... Дрестня. Так, надо. Неважно. Я поехал. Я не хочу смотреть на это. Мне важно. Вопрос. Раздагаться с багом. Я причем его совершенно случайно нашел. В очередной раз. Опа, опа. Опа. Паспорт, секунду Секунду Ищит паспорт Ищит паспорт а не меня Так ищи паспорт Создаем вида А, вот же он А, вот Вот Вот нет, это очень смешно. А, а, а, а, да. Да. А, да? А, да? А, извините. Да точно. А, а, ладно. Ладно. Поедем в вход. Ну, мне, в принципе, не принципиально. Да б такое, что я поеду за Автобусник. Чувак там написал, что может купить на вокзале. Да мне не нужно паспорт этот вонючий. Да, если бы я так сказал бы в отделении, мне бы, конечно. Впрочем, не важно. В игре он не нужен, по сути, по факту. Ну, против. Нет, если, конечно, такие вот ситуации типа, делать, то да. С другой стороны, бесполезность его покупать немножечко. Он раньше давался, типа, бесплатно. Можно было их дублировать. Я типа его обеду сейчас офигеет. Здорово! Чувак! Осторожно! Надо ехать! Нет, это, конечно, машина быстрая, но геймплей паузат почему зачем рубокс ну, ну что ты как испортился ну я не понимаю обновление рубокс это вообще просто убожество и все вот какие-то уроды реально уроды так тара заняться сбором урожая смысле я могу собирать Ну, подождите, я бы. В смысле? Они не собираются? Да ладно. Я все-таки сама пацаны. Все, все. Что я что-то я что-то сделал, пацаны, я сам Извините. Извините только не бейте. Ага. Окей. Нет, типа без багов. Опа. Опа, опа! Опа, пошел, поехал. Так, типа, надо сесть на пассажирку. Типа, надо вот так сделать, чтобы типа, машина вот так справилась. Вы видите этот руль? Куда он улетел? Типа, вот. Вот. Да, что такое? Ой-ой-ой-ой! А! Хорошо, что я купил. <связывая> что? А! -а, -а, -а! <связывая> Бедные соседи мои страдают из этих криков из моих дебильных, тупых. Ну что вы хотели? Надо ж, издеваться над игрой, любимый. Ты какой любимый? Я помойку я бы сгинул бы уже. Вы, кстати, пишите там в комментариях. Хотели бы вы как-нибудь отомстить этой корпорации паскудный Пасхуд свой. Не соблюдай. Вот. Я бы налепил бы сюда. Геймплей паузу на, на, налепил бы я сюда. Я буду бить эту биту. А хотя зачем бить, можно пострелять. Идем отсюда, идем, идем. А, кстати, сегодня можно продемонстрировать новый баг. Так, у нас нет военных. военных, а значит, сегодня можно заняться с грязными делами. Новые дела! Короче, этот баг не новый, но применение нашел его недавно. Прикол в том, что нет, персонаж не улетает. Прикол в том, что можно здесь текстуру, к примеру, военки или ФСБшников. ФСБшков не будем зайдем сегодня и стерим у них форму. Наверное, кто-нибудь не знает о том, что я отбил тырить форму сначала киевского ПГ. Чё то здесь вообще нет ПГшек. Где только есть? О, кстати, вот. как делается банк. В принципе, подходите сюда типа начинаете тут делать все такие действия. Далее мы должны вылететь из этого мусорного места. Нет! Вылетай! Я, кстати, не понимаю особо баг до сих пор, типа, как персонаж может... Он то может моментально подняться, типа, то может, наверное, моментально спуститься. А в смысле? А? Нет, только... Вот, главное только... не я типа... Да ёб... Да что такое? Сегодня у нас будет очень много пауз и... Не переключайтесь. Что такое? Сервер полный. Меняем сессию. Кстати, хотел сказать еще как этого Приложение тупого. Как можно было допустить такую ошибку? Зачем мне это приложение вонющее, тупое? Если я буду установить его через Windows... Windows Store. Я буду его иметь. Если нет, то я не хочу иметь это говно. Понимаете? Народ. Давайте посмотрим. Давайте подключимся. Просто вот это что это за говно? Я должен через приложение. Почему нельзя по старинке типа, заходить через сайт и подключаться? Я протестую. Чу наказать. А, кстати. В смысле? Ёб... Что за.. Что ты делаешь, чувак? Как у тебя получилось? Чё-чё-чё-чё-чё? Погодите, а реально что-то типа? Мне типа показалось, что типа только что были вот эти. Знакомые личности. Типа? Нет, показалось, друзья нет у меня на сервере. Отправляемся в путь. Сегодня будем летать за карту вообще моторчик на своем нам главное просто полететь под карту если с этой границы не получится значит мы полетим на другой границе и полетим к ним этот бак можно сделать еще и и Давайте. А, не работает. Пацаны, короче, не работает, все брехня. Я... Короче, это какая-то фигня. Х... Х... Ой, ой, ой, ой, ой, нет. Нельзя садиться по мне. Я, кстати, не понимал людей, которые говорят ПЖ. Я понимаю раньше, типа, время было какое-то, может, на стоили очень дорого. Но сейчас же у нас бездремительный интернет, люди... Ещё... Деградировали, что ли? Ау, ау, давайте отправляемся в великолепное путешествие с Уанкет Плятаном. Сегодня у нас будут полеты на Марс. Ага, я понял. Йо, йо, йо, нет. А, вот, вот. А, надо просто пуститься блин. Нет! Быстрее, пазай! Нет, бежим отсюда, бежим. Там какая-то фигня. Поняли, если... И что такое? А, если тебе это... Подобное. там заметил какие-то кубы? Возможно, мне показалось. Возможно, нет. Так, нет, я не хочу... Хочу... Так, мне надо долететь. Вот, создание. Вот. Пора, пообщайся. Оп. А, посмотреть, я тут Блин, надо было туда прыгать. Там, короче, то же самое. Сейчас будут военный один. И, короче, будет очень плохо нам. Короче, надо... Нет, кажется, мне, к сожалению, не получится его. Типа надо здесь проходить текстуры? Надо, посмотрите вообще нету его, в случае здесь нет его здесь. А-а-а! Минус попытка. Ну перезайдем. Ну перезайдем, значит. Посмотрим, на будет, как кому лететь. А то может окажется, что лучше будет другой поедет, полететь, чтобы было по лучше. Интересно, конечно, может получается. Опять видео содержит пустоту. И... Так, давайте смотреть. Вот. Военный и ФСБ. Фейсбешников нет. Значит, можно помешать тем самым. Сегодня отправляемся на Сегодня мы будем взламывать. Нет, это пранк-какашки, я же говорил, да? Нет. Давайте, кстати, попробуем посмотреть, что там такое. Может быть, там действительно какие-то кубы. Или, может, мне показалось. Типа, реально, типа, там какие-то фигоины фиг... А, нет, это... Так, я понял, извините, тогда... Нет, я не буду вас пробовать. Ферма. Реклама-бизнеса вторых которые отображаются и бесит людей. Почему нельзя делать его бесплатный, убираемый, опциональный? Я, конечно, можно было бы, кстати, трубить и... И, может, и конечно, было бы автокликером ежесекундно э, рубить. Что там такое? Я хотел, кстати, посмотреть, что там такое, типа, напиши. Что-то... Не, я попугалась. Поехали отсюда, короче. Поехали быстрее. Ехай! Ехай, моя машина, мой Макларон. Тупой. Нет, Макларон сам не тупой, но... Знали бы эти месяце этих что их машина будет использоваться на каком-то проекте какого-то русского урода, который еще не платит им денег за лицензию? Ну что, что это такое? Ну что это? Ну что это за помеш... посмешище? Ага. Э -э, здорово. Давайте, застенись, баги. Короче, если вы сделаете вот такую фигню, я затем поднимусь с оружием, короче, будет веселая анимация. Типа, у вас целое будет.. Короче, вы можете так свести человека с ума. О, да, я полетел. Блин! Нет, не полетел. Сегодня не получилось, сегодня у нас пранк не какашки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Дес! Что за... Куда чувак улетел? Чё? Чё, блять? Вы видели? Типа, ясно, типа, вот это... что такое? Ой-ой-ой-ой. <смех> Нет, это... Нет, это что такое? типа, О, полетел, полетел, полетел, полетел. Ёперный театр, как быстро. Да, она только сейчас не свалится. Да? Да, игра? Да? Ч я не падаю? Игра. Ага, вот о чем прикол. Да ёперный театр. Я сейчас сдохну. Я, типа, сейчас нахожусь на том который сейчас, мол, типа, сдохнуть я хочу, типа, подняться. Можно? Игра. Пожалуйста. Я, типа, не буду мышку трогать вообще. Поднимайся. О, здорово. Что за это что такое? Короче, неиспользованный... А? Неиспользованный интерьер. Мы уверены только что, не неиспользованный интерьер. Спасибо, пожалуйста, за просмотр. Все нужные ссылки будут показаны в конце. Нет, ладно, я шучу. А? Это, кстати, уже может быть реально, потому что сейчас могу сдохнуть. У меня очень мало здоровья. Нет, я не хочу в полицейский участок здесь залезать. Нет! Отмена! Я знаю, типа, что... Так, сегодня мы будем завязать в ФСБшнику. Обезьянам мира. Так, точно? Нет, точно. Это хорошо. Так, сегодня будем.. Сегодня будем траллить. Троллить и всех тралить. Так, да, кстати, вот уже появилась проблема. Как спуститься, но. Не сдох. А! А, ну так, можно было сразу сделать. Так, прибегнем к старому методу. Нет, не к такому методу, что ты получаешь Так, пора. Надо, короче, как-то. Я не знаю почему, но типа не работает. Может типа с другой стеной попробовать? Типа на моего персонажа, типа, как бы кари. Типа, на моего персонажа, типа, зас... не засовывает в текстуры. Может, конечно.. Ну, что так это подозрительно? О! С первого... Нет, ладно, с первого рада Ударил всех со скоростью 100 миль в час. Вот это, конечно, РП ваше. Давайте попробуем одеть. Оденем вот этот бронежилет. Вот это оденем. Вот это ну тоже, типа, оденем. Я бы хотел... Нет, я не успею одеть вот эту форму... Как вот это мы не можем. Я не могу это не взять никаким образом. Давайте возьмем. ФСБшника! Мы сегодня будем работать с под прокрытием. Приходим в такие... В наряде ФСБшника. О! Выглядит печень, на, поцелуй. Можно тебе шапку О, шапка, шапка! Снять. Я не хочу снять шапку. Э, в смысле? Ой, здравствуйте, о, здравствуйте, о, о, здравствуйте, о, здравствуйте, коллега. Это не он, он такой хрен Так даже не посмотрел на мой ник, типа, у него. Почему вы, гражданин? Это баг. Это баг. Так, я понял, короче, пойдем. Мы тоже. Так, я, кстати... О, здравствуйте! Опа. А, пожалуй, пойду, не знаете. Понял. Давай, не знают где тут шлемы. Давай, Рышк, не знаете, где тут шлемы? шлемы? Ждм ответа его тема он, он, он принял меня. Принял. Спасибо. Пойдем отсюда. Звание. Первый. Первый. Видите за роль? покажу форму. Попробую. Попробую. Не заходит. Не, Не дает. Не получается. Не получается. И что, типа, роли нет. Не получается. Пишет, что роли, типа, нет. И стоим. А тогда как? Мы сюда. Видимо. Понимаю, администраторы балуются Не, кстати, действительно, администраторы бауются, телепортируют не только балуются. Телепортируются их здания. Сейчас мы придадим а греха подальше, может, он записывает. Меня не было там. Короче, про план провалился. это вообще умора, просто. Это вообще умора. Я не знаю, конечно, может быть меня на, за... на следующий день, типа, забанят, заблокируют. Чувак, ей по встречке классик. Кстати, сегодня надо устроить. Какой же день сегодня без деталей Форд Бронка? Да? Да, пацаны? что ты стоишь? что ты приперся? А, он поехал в другую сторону. Куда будем? Где будем? Вот... Я знаю где. Сегодня у нас будет план план какашки. Э, третья часть. А я вообще с... хотя бы одну снял. А, да ой-ой-ой. Нет, вот это не надо, кстати, нам таких приколов. Чувак, уезжай, уезжай. Так, я думаю, ты достаточно уехал, даже если у тебя максимальная ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой а надо пацаны без аптечек короче не ходите в любом случае здесь. Это, это короче это это 12 короче будет автоматически ваш Если типа вы без аптечек будете ходить я не знаю почему опа Не не получается что-то особо нет может через другую конечно попробовать но типа что ты чувак стоишь ехай отсюда ехай чувак уйди уезжай уезжай Ч там за ДТП какое то Макваран ну, дрифтует. Не может дрифтить. Полицейская пожарная машина, что-то там устраивает. Танцы с булнами. Ч это типичная Россия Россия РСР. РПСРАК. Ой. Типичная Россия. Россия в 2077. -м. Кибер Россия всеми шутками подобными типа вот эти все взял типа, ну поняли да эм... да э -э, понятно Опа, чувак чувак проехал тебе не стоит знать кто я тут тебя можно испугать спокойствие вообще не смешно да это не смешно чувак я согласен с тобой это не смешно ставлю тебе пять звезд звезд а, извините, я что даун. Он... А, кстати, здесь угол закрыли. Хотя. А хотя, стоп, это же наоборот хорошо, типа, там машина будет падать больше в расстояние. Это же наоборот хорошо, да? Хотя, можно здесь... Так, ну, типа, угол вот. Типа, должен. Должен. Типа, нет, здесь А, не срабатывает. Угол здесь, во-первых, слишком высокий. А во-вторых, здесь какая-то дебедень. Я не знаю, типа, мне надо попасть, во-первых, на этот. А во-вторых, мне надо попасть вот сюда как-то. Есть у меня, конечно, предположение, как можно сюда попасть. Можно потом попаркурить по лестницам. Это сложно, короче. Пацаны, сложно. Сложно. Сложно. И мне сложно комментарии комментарии постим кстати надо попробовать может быть с этой стороны а сегодня день будни багаюза будни типичная я вообще на этот на эту проект уже захожу потому что здесь нет ничего делать нет конечно если типа, какой-нибудь супер новый баг который даст не знаю баст буст чего-нибудь или типа, даже и, типа. Нет, ну, типа не дадут, потому что это будет слишком очевидно. Да п. Да что такое? Пособничество. Пособие, недособьественного действия. Да ёп. что такое? Типа вот. Опа! Нет. Типа, мне надо как бы вот так, чтобы типа я застрял как-нибудь. Ой-ой-ой-ой, вот это полеты! Вот это тупо полеты! А что тут такое? это нет, я типа не знал, что типа сейчас я улечу, так. Но это весь его было. Если ты хотя бы не улетишь, что типа ты хотя бы должен вот, сделать этот веселый финт? Кулырок? Так, что такое? Ч ⁇ там? Ч ⁇ это люди? Машина пожарная, непонятно куда. Так, Ой-ой-ой! Нет. Ч ⁇ за драг-рейсинг? Ладно, против. Эээ, неважно. И не света. Опа! Блин! Не заработала. Опа! Да ёп! ⁇ театр! Сегодня этот баг что-то не хочет работать. Я не знаю, может, конечно, я проклят. Я действительно проклят. типа, в асфальт 9 зашел, типа, и, типа, не могу подняться в рейтинге на самой максимальной. Хотя у меня есть все машины, в принципе, для этого. Нет, если вы, конечно, играете в асфальт 9 и у вас получается, вы пишите, как, конечно, так сделали ну типа я не понимаю там как будто читеры все машины моментально распавнится машина против тебя быстрее в любом случае и подобное ну короче мне объяснять не стоя типа для мобильно типичные игры все да я не могу взлететь да я не могу что-то подняться вообще вот это это что-то маневр что постой я могу подняться я могу типа подняться серьезно ладно типа... Типа, прикол какой-то а ч здесь прикол типа ну, в чем прикол да ёбка Та ёберный театр. Да Да можно я полечу туда на крышу эту вонющую. я уже пытаюсь времени. Насколько ролик выйдет? Ну да, типа, ну 40 минут, типа, выйдет ролик. Даже, я думаю, на минут... Минут 70. Хотя нет. меня не хватит на столько времени, типа. Это кошмар, короче. Короче, час часовой влог для вас, моих любимых под, подписчиков. Сейчас сколько у вас там? По-настоящему подписчиков. Сегодня, короче, у нас будут супербаги. А, извините, я уже попрощался с новыми зрителями. Старыми.. Что? Что? Я.. Я Я, не, я правильно понял? Вы видите это тоже? Вы все это видите? Вы видите? Вы действительно это видите? А что в чем смысл? А, ну конечно! Конечно, конюшня. Конечно, депрессия, чек, интернет, коннекшн, и true again. Конечно, спасибо. Спасибо, Рубокс. Спасибо. С -с спасибо. Да, что у нас там? Нормально все? Рубокс, ты с тобой все в порядке? Я подключен к интернету. Ты типа дебил. Ой, блять, ну что это такое? Ну, ну что это? Я как mm -hmm. бы, тебя реально раб. Звание раба. Типа. Заслужено. прям на 200%. чем это касается преимущественно большинства игр здесь. Либо донать, либо страдай от читеров. Very to Connections, to the game. Ты-то ты что-то ты охенел? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Профиль? Нет, не этот. Где это? Нет, я не хочу смотреть это. Где? Я не понимаю, как это работает. And friends. Вот. Давайте посмотрим. Где я? В смысле? Я в игре, в смысле? Вы видите это? Я продемонстрирую вам это вообще. Это вообще незаконно. Какого хрена? Какого хрена? Какого? Меня просто выкинули с игры. Я пойду решать, конечно, проблему, но.. А, вы видите это. Ой. Ну, и не эти проблемы, но... Короче, я в игре. Завагинен. А, ну, в принципе, наверное. Вы, наверное, видите этот... Кошмар. Я в игре. но нет. Я пойду, короче, решать эти дебильные, тупые проблемы. С этим тупым роблоксом. И вернусь. А, ах, да. Нет, я подключился, кстати. Хотите стать крутым и много денег? Минимум 15к от богатого про промы. От армейца. Листик не свист. Проверяй быстрее, пока не закончились. Не, кстати, действительно, давайте попробуем ввести. Нет, это не это И что такое DS? Нет, реально, что такое DS? Я не понимаю. Код не существует. Не существует просто. Может я... Листик. Вот, смотрите, не существует. Код не существует. И не в систем. Давайте. Не в не в баге я написал бы. Новый баг. Код не существует. Не работают коды. Не работают. Дебил, ты чувак, военный. Ну ты тупой, больной. Чу ну, как так можно показывать? Говорить в чат. То, что не работает. Не работает. Не работает. Ау. Ау. <связывая> э. Э, -э первый театр, что? Я сбежал оттуда. Что там происходит? Без шансов уклониться. Вот это прикол! за чувак, чувак, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Дебил, ну ты дебил, ой, какой жалобу получи, выдохни, дебил, что ты делаешь? Мне кажется, Представляете, как думаете? Меня заманил за надписью, что ты делаешь? О, не да, я обязан обязано я обязан тебе типа надо перфект отлично отлично говнесс <смех> yes. я подумаю не знаю не знаю не знаю. Давай, до свидания. <смех> <смех> Чувак, поехали со мной. Нет, я не буду ехать с тобой, мне не нужно. Чувак, мы просто убили этого, этого гражданина. <смех> убили его, и все. Чувак, теперь даже не грамотный. Опа. Опа-опа! Сработало! Смотрите, я поднялся. Хотя нет, наоборот, надо, типа, сначала. Типа надо вот так сначала, понимаете? Поехали со мной. Я не хочу с тобой ехать, чувак. Вот это чу! Что? А! Что? Видите это! Я не понял! Робокс, ты то что делаешь? Я не понимаю, я умер. Вы все видели этот классный маневр шедевральный. Я просто умер, такой какой-то хрен, Я умер, я умер, я умер. Я не знаю почему, но я умер. Помогите. Впрочем, мы перезаходим быстро. И впрочем у меня обновился инвентарь. Ну, в принципе, это обыденное дело. Если в прошлой серии я начинал с нормальным инвентарем, где было много всего, типа сейчас у меня как ключи. Я ну, типа, могу делать тактокировные действия. Я могу ну, типа вот так рукой. Раньше все можно было летать на колбе. Кстати, надо проверить, можно ли летать на кобе. Okay, so Давай, до свидания. Чат, ладно. Будет на ферме. Спасибо. Спасибо. Обязательно приеду. Ух. Работа жизнь Врачи. У них должно вроде колбы О, коба. Вот это та самая легендарная. Клуба. Вот это легенда, это легенда просто. Это легенда. Пацаны, вы знаете, что на ней можно вот такое вот делать? Мы доберемся до того места более изощренным способом. Мы поедем на Коубе. Сколько будем ехать, как думаете? Найдите ну, у меня скорость. Ну, такая низкая достаточно скорость. Поехали на колбе. и хороший кататься. А там чувак вообще офигевает? Типа, что это происходит? Это я в реальности типа. И нет. Напомню, этот баг еще год назад был, найден. Он давно как бы есть. Он еще есть целую минуту, когда такого появилась. И говорят, что с помощью нее можно проходить через текстуры. Нет, через цветы можно было багать текстуры и проходить. через Потому что они были необычной формы. А это круглая. На ней можно ездить. В принципе, на цветах тоже можно было ездить. На, на цветах, ну, вы поняли. На розах можно было ездить. Если кому непонятно. Сколько мы продолели пути? Представляете? Я уже очень много проехал. Игрок даже бежа если бы у него бесконечный бег был бы, типа он не смог бы настолько быстро проехать. Это все дело. Я быстрее игрока. Нет, конечно, у игрока есть возможность убить меня, когда я буду ехать. Вы я... не быстрый. Я очень сильно палевный. Типа, можно там как бы проехать. Я достаточно низкий, типа могу проехать сегодня. Даже меньше колес. Есть вероятность того, что я проеду там, просто пролечу. О, чувак проехал. Видите, насколько разница огромная? Типа, я еду со скоростью не знаю кого. Видите, которые... Видите, этот кладера вообще просто в шоке должен быть. Пойдите, посыпался. Типа, я не знаю, как это ускорить, типа. Чувак, видит! Что здесь что-то нечисто? О, грущик, грущик, грущик. Давайте срежем по я предлагаю по фроуду перный театр, насколько быстро она едет по этому покрытию? Вот это скорость! Но это уже да, это уже Оскара засуживает, пацаны. Вы посмотрите, вы видите, насколько это быстро происходит? Да, у нас сколько быстро это происходило. А я, блядь, вон, я вон этот царя Давай, давай, ехай, ехай. Давай, быстрее. Вы видите, этот паёр вообще. Это Вьетнам просто какой-то. Нет, это лучше, чем Вьетнам. Много лучше. Что за... Вот это что такое? Ехай. а, -а, -а. Он, стреля, он стреляет, он стреляет, <связывается> бежим, давай, нет, беда, украй, беда, меня... убейся, я хотят. блин, я понял, что я, по а я не поеду к теме, прямо вжала собой. самого, а я не пройду здесь. Дай-дай-дай, <связывается> откройся. Откройте. Откройте. мы еще пишем, откройте. Типа, ну какого, типа, хрена, типа ты... я тебя просто... Оу, чувак. Оу, чувак. Умер, умер. Бля, главное, чтобы он не так меня начал убивать. Так, поехали, поехали, поехали. Это у или что? Ты куда едешь? В ямы. Давай, ехай. По нормальной дороге. Ты машина. Гал... О, поехала, поехала. Ши ши поехала, шизофрения. О, поехала, поехала. Чики-пики. Чики Чики-пуки. э Поехали, поехали, поехали. Поехали. Едем, едем такие. Едем быстрее, чем они. Здорово, чуваки. что там? Как? Отлично все. Я еду быстрее вас. Уже превесил все скоростные лимиты. О, чё там происходит? Это, конечно, весело. Здорово, чувак. Мы доберемся себя самым не ко каким-то космическим образом. Только этим... А, мы уже почти сейчас снимаем тот ролик. Спонсор нашего выпуска ээ, мы уже сейчас снимаем ролик. Как вам такое? М -м? Мне кажется, это неплохо. Неплохое Провождение следующего часа, вы смотрите под мои крики. Если вы желаете поиграть со мной, вы можете заходить на мой дискорд-сервер. В принципе, ссылка есть в описании канала. Там, в принципе, дискорд есть. Мой. И, типа, вы можете зайти. Спросить, привет, хотя бы сказать. Буду очень рад. Насколько мы едем медленно? Давайте попробуем сократить по этому пути. О, вот это скорость! Не, кстати, это, это быстро, очень быстро даже. Не, вот это, конечно, это реально быстро. Кстати, мы добрались до да, этой точки. местного развлечения. Не, вот это очень быстро, понимаете, пацаны? Это, это, на самом деле, очень быстро. По сравнению с тем... Опа, кстати, а можно яблочек. О-хо-хо! Вот это прикол! Я что это? Пора делать пранк какашки. Сколько я сказал про какашки? Напишите, пожалуйста! Что это было? Ну, Неважно. Это это было как-то немного... Это был терминатор начала. Опа, опа! Ой, ой, ой, ой, полетел брат мой, уху, уху, ты подемный, конечно веселое. Не, <крыл> nee, пацаны, за такое можно, конечно, и отдать. <крыл> Не знаю, как зачем это. Вот такой такой себе заработок в сети. я не знаю типа кому это надо это да, б что такое да нет нельзя ехать чувак перный театр! Что это такое? Что это? Нет, типа, ну, я как бы. театр! Вот это маневры! Не, ну вот это маневры, конечно, крутые, безусловно, пацаны. Это ну что, это заслуживает? Лайка, конечно, это обязательно! посмотрите типа, вот это полеты, типа, маневры! Давайте поедем, представим. А, насколько быстрая машина. Вот это скорость. Настолько она быстрая, кстати. Вот это... Не, вот это, конечно, скорость, действительно. Но, типа, машина не управляется, типа... Если вы сможете сп справиться с ней, она, типа, быстрее и значительно... Меня, я не знаю, у меня какой-то китайский привод. И кита... у него привод китайский. Что это такое? что это было что это видели нет серьезно полеты были полеты полеты были какие-то космические просто полеты я не знаю кто я но мне нравится меня еще нет осталось только летать и не вид видели, короче, так не делайте. Вы очень быстро будете лететь. Вы можете, короче, за карту лететь таким образом. В принципе, уже таким способом, который уже, типа, работает, как бы, 100%. Он, сам сможет, всеми машинами, типа, работает. Он уже со всеми машинами работает. Каким-то образом. Он вас уже отбрасывает. Я не знаю, почему вас отбрасывает, но отврасывает. Не спрашивайте тут логики. Давайте посмотрим, насколько здесь материала. Ну, это, конечно, очень много. Мне. Мне не придется это монтировать, потому что перный театр! Что здесь происходит? Что здесь происходит? Что здесь происходит? О, спасибо, чувак! Поехал! ха Обманщик! я поехал! Пока! Ладно, на самом деле шутка-то, если шно, нифига ни Так, мне нужно яблоня. Одна яблоня. Мне нужно просто сесть на пассажирку. Да театр! Вот, уже хватит. Вот все достаточно, это уже сработал банк. Тоже сработать. Машину уже откинула в сторону. Вот машину уже откинула в сторону. Машину должно уже кидать. Вот это полеты! Вот это полеты! Минус чувак! Сколько нам туда времени надо лететь, чтобы устроить вот этот... фаер шоу типа устроить. Сколько нам нужно времени? Сколько? Ну типа реально, сколько времени надо? Здидина. Нет, мне, кстати, мне кажется, фермеры будут лучше работать потому что. Так, где у нас тут фермер? Уважаемые. Фермеры, вот, да, я буду рекламировать ваш тупой бизнес. Я буду ваш тупой бизнес рекламировать. Не, я не буду твой бизнес рекламировать. Ты ущербная рекламное говно. Я буду заниматься своим делом. А ты собирай свои тупые... ты а, не тупые. Ты... Ци... Тупые яблоки. Так, у нас... Так, у нас должно быть яблоки. с планирую... да да да да да да да да да да да да да да да да что происходит я не знаю я не знаю что здесь происходит но... страшно я не знаю почему но у меня не собирается типа яблоки ты будешь собирать мне яблоки а типа я может мне стоит перезайти за фракцию Давай при типа. Ща я приприму. -при я виду на секунду. Ок. Какая секунда? Я бы уже купил этот вонючий бизнес. хозяина. А не яблоки собирать? Я реально. А, вот здесь собирается зато. Так, у нас яблок достаточно. Нет, конечно, кривая анимация. С, с другой стороны, как бы, Рублокс больше в этом плане просторный. Но... Я думал, что машина уже до заспавнится. Ты, блядь, ты, это что? Ты, ты, ты охренел? Это мои яблоки! Я буду их собирать для своего же. Это что-то, да? Mm. да ты что, охренел? Это мои яблоки! Ты испортил их? А ты что, блять, а офигел? Вот, отлично, сработал бы. А теперь должно теперь кидать нас на то, чтобы садиться на пассажирное си на водительское сиденье. Вот это прикол! Вот это мое варнет! Вы умерли. Вы умер, Ты умер. Ну ладно, сегодня не принципиально нам перезаходить. поэтому Мы будем сегодня промышлять всем незаконным на этом проекте. Чувак. Чувак, ты тупой. Ты не правильно собираешь не я прим, прим, наверное, исправить. правильно Что чувак правильно делать раз. мои тут тоже нету а ты офигел все мои яблоки взял и стилю непощадным образом а ну, здесь да. Вот так. Вот, сработало! Отлично! Я вот то так прикрытие. Нам нужно, чтобы машина уже способна была отправляться в космос. Давайте, короче, отправимся на один машине. Далекая космическая. Вот это полеты! Манювры! Вот это! <соединяющие> вот это. Вас кор... Владелец накормил. Не, извините за крикин. Это очень круто! Это полеты на полноценные! Ты летаешь! Как я не знаю, кто! Это круто! Это круто! Пацаны, это очень круто! Ты просто летаешь, летаешь тебе разносит вообще, типа в карте. Это такое непередаваемое ощущение, это надо смин попробовать. Заходите, короче, на порядку, пока этот баг. А возможно, уже с баг сработал. Возможно. Да, кстати. Видимо, сработал. В принципе, можно. Можно не пассажирку, наверное. Нет, кстати не работает баг. А нет, сработал. Не сработал, нет, сработал. Типа, я как, я не знаю, как почему этот баг работает, типа, но, ну типа вот это прикол, вот это работа хорошая работа очень хорошая чувак ты работаешь просто офицер не если плане иду, рассуждать игру как игру для того чтобы богаете типа создавать все что все, вселенские масштабы проблем типа да это отличный проект но для остального типа я не думаю что вы типа, будете Делать тут что-то еще такого. Я не стал бы отработать здесь РП. Я вообще не люблю РП. Можете меня набить отправлять меня в космос. На этом всем моменте. Космос. Космос. Вы видели эту скорость? Это просто космос. Это космическая скорость. Сколько там? 200 км в час. 300 километров в За сколько Бугати с разгоняется? А, ну я и то быстрее разгоняюсь за 100 км в час. Да, спасибо. Э, да, спасибо большое. А, типа, не работает. Не работает что-то. Не работает. Не, не амотать немножечко. Гувницу. Гувницу небольшое. Нет, работает. Не, работает. Проблема в том, что ты отлетаешь, типа, надо, чтобы, типа, с другой стороны, чувак может все за руль. Но что он сделает? Типа, как я делаю сейчас, типа, это очень, типа, очень быстрый полет. Типа, ты разгоняешься со скоростью света, типа, отлетишь. Видите, за сколько, за какая скорость, типа. Я не знаю, как будто закисть азота включил в себя. Закись азота впрыснул. Закисть азота. Впрысьте в себя закисть азота. Новая реклама о России. О России. Спустя 50 лет. 50, 50 лет всех страданий, сами знаете с кем. Вот это приколы. Не, ну типа вот такие приколы, типа мы одобряем, вот такие приколы мы любим, такие приколы. Ой, ой, ой! Ой-ой-ой! Мясо тебя отбросило по... Как это там? Да. Давайте, кстати, отъедем. Ой-ой-ой! Ёперный -ой -ой. театр! Вот это скорость! Вот это скорость! Нет, я сдох! Я сдох. Еже секунда умирать. Как вы добились такого успеха? Я просто, просто... Давайте продолжим заниматься этой бесполезнейшей, бесполезнейшей. Опа, опа, видите, колесики загибаются, Му... бизнес будет. будется <с> бизнес, типа, ну что это такое, типа. Вот это маневры. Не, ну вот это мне нравится. Вот это надо показать кому-нибудь. Я этот кому-нибудь зашлю. И будет забавно смотреть, как люди реагируют на это. Я Бог, самому это пришлю лично. Попробую. И надеюсь, что я потом это, не захотят убить. Вы же знаете их проектов этих на дрп за любой баг типа могут убить и подобное знаете наверное если нет то вам уже лучше это очень страшно это очень страшно дело это очень страшно пацаны еще страшнее что еще страшнее что я чуть не умер Перный театр! Uh -huh! Uh -huh! <св> так можно менять направление, показывать! Блин, ну это нет, это прям круто! <св> типа, как бы ты не каждый раз не каждый раз типа взлетаешь, типа, можно такое людям предлагать аттракцион. Представьте, на другом нормальном рптак типа нормальном! Представьте, типа, люди, типа, подходят и такую машину садятся, типа, когда они выпрыгивают, типа, их уносят куда-нибудь в сторону. И это называется РП. Вот такой РП мы одобряем. Вот это... Не, то, что мы, конечно, умираем, конечно, нет, мы не одобряем. Не одобряем. И осуждаем умирать. Осуждаем, осуждаем. Что здесь происходит? Я не знаю. Вот это прикол. Нет, это уже работает. Пацаны, короче. Вот это прикол. Вот это приколы, вот это, вот это приколы! Я поднялся, блять, этот прикол, Вот это да! Театр! Нет! а нет! Седые соседи, я нижай секунду умираю, появляюсь. вздох, вышел, сдох вышел, сдох вышел, сдох! Просто. Бедные зрители. Бедные зрители. Чувак. Чувак, тебе вообще по барабану. Нет, это вообще какой-то кипеш какой-то, реально. Я не знаю, как можно так быть, чтобы вот это проигнорировать. Я типа не знаю вообще. А можно, кстати, пройти здесь текстуры? В смысле? А, -а, -а, -а здесь кривые текстуры воды. Пацаны, ловите лайфхак. Какой канал там делает подобное? Да, я пришлю ему, конечно, такое. Здесь реально можно поймать кусок воды. Реально здесь кусок воды, типа. Типа, ну, действительно. перный театр. Что это такое? Это, это что? Это, это законно? Это не морально? Мне кажется, это нарушает законы вообще всех, совершенно. <свёздит> типа, это вообще незаконно. Убить. Это, это вообще не это незаконно. Это вообще это не, нельзя такое показывать дети, понимаете? Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, Опа. Опа! Опа! Опачки! Опа! Кот обставил! Минус! Народ, почитайте, сука, здесь было смертей у меня. Я хочу узнать. А! Только Арбузия. Статистика, ваш ранг фермер. Посмотрите, mm. mm. mm. oh, Так, я точку тупил. Ну и что? Чувак, не бери яблоки. Нельзя. Не, нельзя. Не берите. Нельзя. Ой-ой-ой, вот это было страшно. <с juramento> страшно, вырубай. Это было страшно, реально. Страшно. Вот это было реально страшно. Вот это страшно. Просто страх всех. Это, это просто страшно. Вот это страшно было. Опа. Да пперный театр. о Чувак, улетел! о Юмерный театр! Ой, ой, ой, ой, нет! А -а -а. Сколько? Сколько? Да вы что? <сих> Чувак не знает о том, что я промышляю опасными делами. В смысле? Ой-ой-ой, яблоки, это незаконно, яблоки, я, кажется, скоро, я скоро закончу существование, ой-ой-ой, сейчас чувак улетит, давай, садись, садись, владелец, садись, владелец, прокачу, садись, владелец, прокатився, Прокатимся на моем Бэтмобиле. Посадись, прокатимся. Прока... Куда? Куда прокатимся? Куда прокатимся? ⁇ перный театр, зачем? Давай, давай, давай в космос. Я, в космос. Вот это маневр. Вот это маневр. Вот это маневр. Ай, м -м -м, знаешь, это красиво. красиво. Типа, да, вот это красиво, конечно. Типа, поалять. Вот это маневр. это Уже ролик почти... Это уже фильм! Фильм это все дело! Можно уже фильм посмотреть было. Сэр! Сэр! Сэр, вы не видели летающих людей? Чувак, ты очень сильно заблуждаешься о том, что летающих игроков. Летающих столбов нет. Это, это, это за огромное заблуждение. Это огромное твоё заблуждение. Просто, чувак. Я просто промолчу. Я просто промолчу. Типа, здесь происходит... Мне кажется, здесь смерти происходит больше, чем даже за перестрелкой. Типа. Я, типа... Поехали с этим чуваком. Да, да, да. мне тоже. Меня, меня тоже. Меня тоже, пожалуй. Меня тоже. О, чувак подходит. Что будет сейчас? Что будет? будет. Таксист! Чувак пишет таксисту. <свист> Пури выходит. Пури выходит. За залетает. <свист> Ой. Да. Поехали. Ой-ой-ой, Нет. Театр. Да что такое? Не, ну это, конечно. Где первый театр? Да падай ты. Да падай! Да, да нет! Нет! Нет! Yes. Отмена! Опа, сработало, сработало! Поехали, Тексист, поехали. поехали! короче, тр трались Троллировать! На этой Ауди. Тупой. R8. Я правильно сказал, кстати. Я хотел пошутить, типа. Ауди R9. О, поехали. О, работает. Не нравится мне эта машина. По-китайски. Китайские колеса. Видите? Китайский шин. Машина по-китайски. По Ее нельзя ничего не подкачать. Но у нас скрепится, конечно, неплохо. Типа маза? Что что-то? Это плохие. О, чувак! О, что здесь происходит? Ёперный театр! перный театр! Ё. Сколько с меня? Сейчас посмотрю. <смех> товарищ, товарищ, товарищ фермер, владелец. <смех> Чего здесь? Какой-то сборщик бомжей каких-то. Ладно, этот владелец фермы, это не бомж. Сколько? Да? Сколько? А, поспешил. Ну, он бомж тоже. Но он смог купить ферму, значит, не бомж. ха ха ха Они Он библикнул к А, это горлочный автомобиль, конечно. Ч этот чувак делает? Чё дебил? Блин, крутый Ч здесь происходит вообще? Бегафон еще, да, да, тут морковка. Тут морковка разрешена! Тут морковка разрешена! Чувак вообще как-то неграмотный. Ну ладно, сам не грамотно. Чему дяда дрожу? Эм! Что за, что за, что за, что за, эм... что там такое? Там, там, наверное, там, там наверное страшно, там наверное страшно урубай. Там, наверное, страшно вырубай. Дверь закрой. Сейчас выломаем Сейчас выломаем. Ми. Удачно. Ми сломал дверь. Удачно. Опа. разбил дверь. Приходим, проходим. Проходим, проходим. Начальник. Ми сломал, сломал дверь. Удачно выбил дверь за а -а что здесь? здесь происходит ваш ну, я буду вашим театром еще театр что выстрелы потише сделать игру наверное а наверное заканчивается этим выпуском. Что там стреляют люди? Там какие-то выстрелы, боевик какой-то. Там что, боевик стрел... снимают? Реально-то боевик снимает. там боевик стреляют. Он просто стрелял боевик. Так, проходим сегодня берем палату. Так, врача срочно, извините, извините, я, извините, я не врач, я пошел. я не врач, я украл корму у них только что, не, ну котята, корму, вы блядь, а они поели, походу хотят меня украсть, да, ёберный театр, ааа, Был, кстати, работать работает команда Ми, Пере Передать, не знаю. Блин, как деньги передать? Арику? Давайте типа по приколу. Арику восемьдесят Пере три один перевести. Арику восемьдесят три один. Сэшпэй! 1 Не работает! Я умер! У вас! Дурак! Ладно. Представим. Может, в Голубь Дэс пообщаемся. Я не понимаю людей, которые пишут Дэс. Они чё-то дебилы. Или, может, я даун. Может, я сарамонный даун. Действительно. Yeah. Вот, О, рыба. Моя рыба. Моя. Моя рыба. Рыба, быстро. В жизни. Закинули меня. Тед. Опа. Палим, палим Дискорд. Палим Дискорд. Записывайте, пацаны, записывайте. Клон дискорд, пробивайте дудости. Это слово, военного тупого. Сэш, два Сэш Мид, человек скован, наручники на поясе снял. Снял наручники с пояса, надел. Блин, тут ну, чувак пытается принести деньги аренько. Вот это, конечно, способ, да, вот это прикол. Скам, скам работает перевести он не он пытается он не может я буду всех это надувательство пацаны это рабочий способ как вести человека в заблуждение пытаетесь перевести деньги в рандомного человеку и все все давайте пойдем продаем у меня как-бы уже достаточно, кстати, надо отправиться под текстуры, я хочу под текстуры сегодня улететь. Что там происходит? Я хочу зателнуть машину. Ой! Ой! Ой! Да ёп, что не собирается? Владелец шахты Владелец шахты Владелец шахты Владелец да, шахты Так, меня Типа, нет, я меня убить знаешь, здесь что, я то, что тут есть один типа, шахты но... Я хочу, типа, поиздеваться над ним этим чуваком. Опа! Опа! Двигается, двигается! Ёпперназиата! Ёп... Реально двигается! Ёп... Сидит! Не, ну это... а вадим в шахт. Ох, раз Вот это маневр. Чувак, типа, вот. Ну типа вот как бы вот. И яблоки типа, я хочу лично отправиться в текстурный мир новых приключений с админами админ бараном админ баран админ баран я типа, знаю как бы, что вот типа вот прикол А что, что ли? Не, я не думаю, что. Вот это, типа, вот это прикол! Вот это, смотрите, вот это работает. Работает. Я вижу, как ты майнишь. Вот это, конечно, способ двигаться быстро. Работай фермером, бери ручки, часы постоянно и практикуйся. Совершенствуйся. И новая работа тебя не заставит ждать. Фермер, работай фермером. Ссылка в описании. Давайте работать фермерами. Видите, какие финансы происходят? А у нас уже тут... Давайте вот финально зайдём под мост и устроим там дебош. Вызовем буквально все, Всех, вся. Типа, вот так. Давай, вот так. Типа, автокликеров. кликаем. Кликаем. Да, можете уже достали. Помогите. Помогите. Опа, опа. Пара вызвать полицейских. Давайте сегодня потролим полицейских. Под конец выпуска мы потролим полицейских. а мы вызвали полицейских. Мы будем пождать их. Надеемся, что нас не потревожит. Да? Да, нас не потревожит же, верно? Ждем. Ждем. Опа, опа, опа, видим! Видим! Эй, вот этот полицейский чувак, видишь? Да, хорошо. Помогите! Здравствуйте! Здравствуйте, помогите! Он... смешно! <laughs> ah, <laughs> no estrelló. Спасибо! Спасибо. Можно подавать, Нет, нельзя подобрать. Нет, типа... Чувак, действительно, подошёл, типа, спа... вытащил из текстур, которая намеренно залез. Причем их можно выбраться, в принципе, нормально, спокойно. Там просто надо воспользоваться. А Что там надо сделать вроде? А, а, точно, забыл у нас же сценарий. Нет. Мы, мы будем заканчивать сегодня с выпуском наших пранков какашек. Чувак! Нет, это не я. Да, у нас сегодня. Заканчивается пранк какашки. К сожалению, мы не нормально не смогли пробраться в ФСБшне или военно. Устроить там. Но можно устроить третью серию. Набираем. Один. Нет. Пять, Пять лайков набираем. Пять. И все. И. И. будем Наразить. какашки. Третья часть. Всем до свидания.